Приехали куда-то. А это первый чугунный мост в мире? Вот. в мире. Балдеть. А он пешеходный, да? Да. Ясно. А я даже не знаю. Да посмотри, где мы находимся. Наташа и Арак привезли нас, сырый. Чудесное место. Речка, самая длинная в Англии. Север, кажется, как-то А как речка называется? Север Самая длинная Вот Погода чудненькая 14 Сегодня какой? 14 октября, да? Ира 14 октября Ясно Домики какие классненькие Яблочки Релесть. некий мостик. Первый в мире из чугуна сделанный. Вначале отлили, потом по кусочкам собрали. По деталькам. Вот. А год написан римскими цифрами. Я так сразу даже не пойму. Какой год. Так что римские цифры тоже надо знать. Да, римские цифры... Актуально знать А, чудесная речка Ребу тут ловить Тихо, хорошо А мы как мы на этот мост поднимемся? Может по этой лестнице? Так пошли тогда Наверху поднимемся Ну, какой? Первый в мире чугунный мост. Что-то открыто, что-то закрыто. Пандемия продолжается. Речка. Здесь рыбы ловят. Жраки. Я видел двух. Ну что, прогуляемся по первому в мире чугунному мосту. Что там, Мири? О, ну вот. О, какая речка! Люди фишин-чип сидят. Национальная английская трагедия. Класс. Конечно. О, неси меня река. фото на память делают <смех> <смех> а, <смех> я, а я снимаю видео хаус какой-то да что там за хаос? там абатство какое-нибудь нет здесь аббатства разрушили все Генрих 8. Вот это север. Самая длинная река в Англии. Север. Ну что ж, прошлись хорошо. Погода нам подыгрывает. Это радость. Рисклорант цен для проезда и прохода по мосту в конце XVIII века. Вон там тоже разные эти магнитики и разные коты. Вот где мы находимся. Южный Телфорд-вэй <связывающие> Куда ты, дорожка, меня привела? <связывающие> Какой интересный мостик Гуляем. Да. Ну вот, на другой стороне мы реки, вот завод, где мишек плюшевых делают Теди. здесь производство чугуна раньше было. Это, кстати, вот эти вот, вот расстояния, на них смотрели. Так ты паровоз ходил? Что ты хочешь? Паровоз ходил. Металл и шлак сюда грузили. Уже переросшие. Интересно. Да, переросшие, пята. Переросшие. Нет, нет, это опята.